Всем привет, ребята, микрофона снова Максим. И случилось что-то, что мы ждали очень давно. Valve без каких-то очевидных тизеров просто взяли и опубликовали три видео, где они говорят о геймплее и отличии в новом геймплее новой игры Counter-Strike 2. То есть это CSGO, но которую доработали, доделали и теперь называют Counter-Strike 2, по сути, новая игра. Самое смешное, что я буквально в это же время делал другой видос, который я должен был пересказывать все то, что слилось последние 20 дней, но не успел, поэтому это будет вторая часть ролика. Первая часть ролика, давайте мы отреагируем на то, что нам показали. Сам первый ролик это то, как работает новая система смоуков, второй ролик это то, как э, некоторые карты были переделаны и э, как некоторые карты будут выглядеть уже предыдущие ремейки на новом движке. Uh, и третий видос, это как теперь работает Тикрейт, то есть они улучшили систему Тикрейт, как раз то, что я писал у себя в Телеграме. Поехали. Нажимаю. Условно говоря, они сделали новую dimension. систему evolve... динамических гранат. Dynamic. И эти гранаты теперь работают на воксельной системе. Я сейчас покажу. Это воксельная система. И прикол воксельной системы в том, что Смоук можно простреливать. И он будет показывать, что происходит за смолком. Сейчас вы это увидите. Заполняет абсолютно все пространства. И можно простреливать Смоук. И гранатами выкидывать смог... ЧЕГО? КОГО? Графика чуть-чуть мобильная, ощущается как будто чуть-чуть оказуалили, но все равно круто. Свет супер другой. И что видели? Видели на этом кадре? На этом кадре видно, что вы будете видеть ноги персонажа. ЧЕГО? Вау, вау, я супер удивлен. Это намного больше, это намного лучше, чего я ожидал. Второй видос. Это ремейки карты. Рассказывают, как как карты менялись со временем. И теперь показывают, как раз лидия за носит, который на фоне заработает за на новыми картами. Три типа новых карт. Это оверл, overall... а тачстоунс Это когда ты делали старые карты, чуть улучшили, чтобы они выглядели более современно. Все остались примерно такие же, просто чуть накрутили эффектики. Есть карты, где есть PBR материалы, где э, выглядят будто бы реальные, металлические и отражения от разных материалов. И полноценные ремейки, как раз Мираж, который полностью переделали. Новый хаммер О, господи, этот, это... Ах, я не могу Итали, о которой мы говорили И опять смолки Ах, как классно это выглядит Чуть-чуть мобильная графика, конечно Чуть-чуть, чуть-чуть Странненько, непривычно но довольно прикольно и третий видос это Тикрэйт Новая система Тикрэйт то что я говорил то что, за что меня многие хейтили и что оказалось правдой кровь новая в previous version, the game only evaluated и and shooting in between click and tick could be the difference between landing or missing your shot.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 я не знаю, когда он выйдет. Давайте зайдем в твиттер разработчиков. Они сказали, что это выглядит, выйдет летом. Limited test. Беги. А они опубликовали страницу Limited тест. Новая эра Counter-Strike начинается этой, этим летом. Описано, что это привносит геймплей. Это мы уже все посмотрели. Тикрейт, это мы посмотрели. То как раз таки как выглядят ремейки карт. На данный момент это оверпас переделанный. Забавно, что это похоже на мой ремейк, который я делал. Скины. Подождите, это новая игра? Она будет на базе CSGO работать на том же APID или это новая APID? Новые эффекты. ой, они добавили шейдер от бутылок из Half-Life Алекс. Какая красота. И апгрейд, до интерфейса. Кил-стрики. Охуеть, как это красиво. Как раз-таки uh, uh, Steam Audio, новый Steam Audio, улучшенная, пока непонятно. Новое лого, новое название, новая игра, с моего последнего видео прошло почти 20 дней и с того момента появилось такое огромное количество новостей и сливов и прочих доказательств перехода CSGO на новый движок, что отрицать это будет только сумасшедший, я до последнего откладывал этот ролик, так как было ощущение будто бы обновление вот-вот выйдет, но честно говоря я уже не могу ограничиваться постами в своей телеге и мне хочется организовать всю инфу в одном месте, давайте попробуем опираться исключительно на факты и постараемся избегать без оснований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 Давайте по порядку, в начале марта выкладываю новое видео о новой утечке в драйверах NVIDIA. Если кто вдруг не смотрел, то в общей базе данных для кастомных настроек приложений появилось упоминание проекта Counter-Strike 2, который использует два исполнительных файла s2 2exe и cs2.exe. Буквально через пару дней после этого, Ричард Льюис, независимый журналист с отличной репутацией, выкладывает статью под названием Counter-Strike 2 реален и уже совсем близко. В ней он заявил, что разработчики готовятся к старту открытого бета-теста новой версии CSGO до конца марта. По его словам, CS на Source 2 будет включать все такие нововведения, как улучшенная оптимизация и небольшие изменения в графике, новые сервера со 128 тик-рейтом, встроенный прямо официальный клиент, аналог матчмейкинга Facet, новая ранговая система и многое другое. Честно говоря, впервые прочитав эту статью, я подумал, что это какой-то троллинг, как-то все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но впоследствии стали происходить вещи, которые все больше подтверждают заявления Ричарда. Слухи о ребрендинге игры ходят еще с прошлого года, и помимо изменения общего брендинга, разработчики хотят еще и поменять название команд. Помимо этого, один из источников рассказал мне, что разработчики CSGO вместе с переходом на новый движок рассматривают возможность небольшого ребрендинга игры, якобы на сие действие их вдохновили грамотные нейминги из Valorant, когда потенциально опасные названия заменены на нейтральные, с целью избежания проблем у возрастных регуляторов видеоигр и спонсоров турниров. Вместо Counter Strike Global Offensive игра будет называться просто Counter Strike, а на месте сторон будет просто КТ фракция и Т фракция, без расшифровки. Однако, если вы следите за моим телеграмом, вы скорее всего в курсе, что в последние пару недель я начал крайне скептически относиться к этой концепции. Дело в том, что незадолго после публикации этой статьи в стиме нашлась уязвимость, с помощью которой можно было просматривать названия для скрытых приложений. Просмотрев парочку API, которые полились раньше, оказалось, что на сервера стима уже залиты CSGO Source 2 Бета, CSGO Source 2 Workshop Tools и CSGO Source 2 Dedicated сервер. Само собой я помог зарепортить эту уязвимость разработчикам через личку в Твиттере ее пофиксили буквально в течение суток, что крайне необычное поведение для валла. Через пару дней после этого разработчики прикрепляют вышеупомянутые APD к основной игре, что в очередной раз доказывает их легитимность. И как раз из-за этого у меня в голове до сих пор конфуз, если официальное название этих приложений включает в себя CSGO, GO, откуда вообще взялся Counter-Strike 2? Вопрос до сих пор актуальный и ответить на него я честно говоря не могу. Примерно в то же время выходит крупное обновление для Dota 2, и как обычно в нем появилось огромное количество новых упоминаний CSGO на новом движке. В частности, это связано с интеграцией CS в инструменты Source 2 и закрепление ее как отдельной игры. Через неделю после этого мне приходит на почту письмо с крайне необычным содержанием. К нему были прикреплены 5 XZ-шников, один из которых как раз CSGO S2.exe. Остальные четыре это внутренние инструменты разработки Valve, которые никогда до этого не были... Публичными. Изучив все файлы через HEX редактор, не остается никакого сомнения, что они настоящие, так как имеют все необходимые подписи Valve и пути компиляции проектов на новом движке. При попытке запустить csgos 2exe приложение пытается найти библиотеку под названием engine2.dll, что в очередной раз доказывает связь с Source 2, так как это одна из основных библиотек нового движка и она существует в директориях всех новых игр Valve, таких как Dota 2, Dota Underlords, Artifact, Half-Life Alex и далее по списку. Изучив источник этой утечки, оказывается, что эти файлы были скомпилированы больше года назад, что в очередной раз доказывает, что Valve уже давненько работают над новой версией игры. Собрав всю информацию воедино, я в очередной раз направился в личку разработчиков в твиттере, и на удивление, они отреагировали так же оперативно, как и на предыдущую утечку, что крайне необычное, в очередной раз говорю, поведение для работников Valve. Вкратце они меня поблагодарили и пошли разбираться, как вообще такое могло случиться, и на тот момент у меня уже точно отпали сомнения на тему ребрендинга, ведь если на серверах Steam и в основном исполнительном файле игра по-прежнему называется CSGO, значит название остается прежним, верно? А вот я неверно. На следующий день после слива разработчики добавили конфиг запуска для игры, который использует название cs 2 и спрашивается, какого черта в разных местах фигурируют разные названия экзешников? Еще через пару дней после этого компания Valve подает заявку на регистрацию двух новых товарных знаков CS2 и Counter-Strike без черточки. После этого я уже окончательно запутался. Если они собираются менять название игры на Counter-Strike 2, почему-то товарный знак был зарегистрирован только на сокращенный вариант. Параллельно с этим, разработчики добавляют новые конфиги запуска CS2 для Mac OS и Linux. Как и в предыдущий раз, эти конфиги необходимы для того, чтобы в момент запуска игры вы могли выбрать, какую версию хотите запустить? Старую, новую или воркшоп инструменты? Заигрывая с комьюнити в твиттере, отвечая гифками из сериала офиса, меняя мемные баннеры профиля, совершенно внезапно разработчики тизерят новый логотип игры, в котором фигурируют только две буквы К и С без двойки. Помимо того, что новое лого мне не очень-то и нравится, оно еще и в очередной раз пудрит мне мозги. Как новая версия будет называться в итоге? кс 2 Counter-Strike 2, просто Counter-Strike или разработчики выдумают что-то еще, где торговая марка для нового лога и многое-многое другое. Так что я искренне надеюсь, что на все вопросы мы узнаем ответ уже совсем скоро. Оставьте в комментариях моде капелек, если у вас в штанишках также мокренько и обязательно Вот,